Здравствуйте дорогие друзья, это Lineage 2 Mobile, с вами Разе и это ивенты и обновления. Приносим вам свои извинения за пропуск атакомбы отступников. Из-за временных технических работ 2 ноября, среда в 11.30 до 12.30 по МСК, сообщаем, что пострадавшим от данных проблем игрокам будут выданы указанные ниже награды. С 3 часов ночи 9 ноября до трех часов ночи 16 ноября 2022 года персонажи, которые достигли 50 уровня до начала времени технических работ 11.32 ноября, получат сундук катакомбы высокого качества, привязка одна штука. К рейтингу катакомбы отступников будут добавлены 20 очков. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Интересно, а почему их 2? Никита то серенькие. А что это за сундучки? Попробую получить орден славы. Сенсей катакомбы. Ага, это типа как за проигрыш. Да, мне начислили 20 очков. И возможно я даже в мастер попадусь и мне повезет. Также добавили свиток восстановления души. 400 алмазов. Позволяет сбросить эффекты кристалла души. Добавлены также два ивента. В период проведения ивента два раза в день, 12.30 и 20.30 открывается подземелье Дерзкого Бремнона. В подземелье Дерзкого Бремнана можно войти, нажав на иконку ивентового рейда рядом с картой. То есть вот тут появляется вот такая иконка, вы нажимаете на нее и входите. 12.30 и 20.30. Ну это стандартный ивент, который появляется. Доступ на ивент открывается с 30 уровня, потом с 50, -го, 55 -го и 60 уровней. Рейд состоит из 6 этапов. При уничтожении монстров, появляющихся в рейде, с определенной вероятностью выпадают указанные ниже предметы. Сияющая антикварная вещи от 5 до 13 штук. Заряд души от 50 до 140 штук. Свиток битвы, свиток пробуждения, свиток защиты, все по одной штучке. Свиток легкости. Фрагменты огня, воды, земли, тьмы, ветра от 2 до 8 штучек. При победе над Агнес, последним боссом волны, с определенной вероятностью можно получить награду, указанные ниже предметы. Знак поручения от 120 до 400 штук. Золотая настойка лия 1 штука. Знак биоры от 50 до 200 штук. Фрагменты рецепта создания редкого оружия, доспеха, украшения. Также оружие гигантов. Все по одной штучке. Зелье пробуждения низкого качества одна штука. Большое зелье исцеления от 1 до 8 штучек. После победы над Агнес в инвентарь добавляется сундук дерзкого Бремнона. Если его открыть, то с определенной вероятностью можно получить указанные ниже предметы. Знаки поручения. От 1000 до 2000. Зелье пробуждения низкого качества. Сундук с обычным посохом на выбор. Можно получить один из предметов. Рандомно. Также можно получить один из предметов. создания редкого оружия доспеха украшения. Или создание героического оружия доспеха украшения. Так, следующий ивент. Ссылается письмо. 9 часов утра. Время хранения письма 3 часа. Видим 1000 энергий, энхасад, зелье развития 10%, 2 штуки и заряд души 500 штук. Вот такие вот обновления. С вами был Розе, всем до новых встреч.